Полный отчет о нашем походе появится сразу же после расшифровки всех записей в официальном бюллетене Мискотоникского университета. Здесь же я рассказываю обо всем лишь в общих чертах и потому прошу простить мне некоторую непоследовательность. Опираясь на мифотворчество или что-то другое, не знаю, только безвестные воятели разворачивали на камне историю появления на Земле. Тогда еще молодой планете звездоголовых пришельцев, а также прочих чужеземных существ пионеров космоса. На своих огромных перепончатых крыльях они, по-видимому, могли преодолевать межзвездные пространства. Так неожиданно подтвердились легенды жителей гор, пересказанные мне другом-фольклористом. В течение долгого времени они обитали под водой, строили там сказочные города и вели войны с неизвестными врагами, используя сложнейшие механизмы, в основе которых лежал неведомый нам принцип получения энергии. Их научные и технические познания значительно превосходили наши, хотя они редко применяли их на практике, только в случае необходимости. Судя по барельефам, они исчерпали у себя на планете идею механической цивилизации сочтя ее последствия пагубными для эмоциональной сферы. Исключительная плотность тканей и неприхотливость позволяли им жить также в высокогорной местности, обходясь без всякого комфорта, даже без одежды, и заботясь только об укрытии на случай непогоды. Именно под водой Звездоголовые впервые создали земных существ. Сначала для пищи, а потом и для других целей. Создали давно им известными способами из доступных и подходящих субстанций. Особенно плодотворный период экспериментов начался после поражения их многочисленных космических врагов. Прежде звездоголовые делали то же самое на других планетах, производя не только биологическую пищевую массу, но и многоклеточную протоплазму, способную под гипнозом Образовывать нужные временные органы. Так они получали идеальных рабов для тяжелой работы. В своем наводящем ужас не Абдулла Аль-Хазред, говоря о шаготах, намекает именно на эту вязкую массу. Хотя. Даже этот безумный араб считает, что они лишь грезли с тем, кто жевал траву, содержащую алкалоид. После того, как звездоголовые старцы синтезировали достаточное количество простейших организмов для пищевых целей и развели сколько требовалось шаготов, они предоставили возможность прочим клеточным соединениям развиваться далее самим, превращаясь в растительные или животные организмы. Впрочем, виды им чем-то приглянувшиеся, безжалостно уничтожались. При помощи шаготов, которые, увеличиваясь под гипнозом в объеме, могли поднимать громадные тяжести, небольшие подводные селения стали разрастаться, превращаясь в протяженные и внушительные каменные лабиринты, вроде тех, которые позднее выросли на Земле. Легко приспосабливаясь к любым условиям, старцы до прилета на землю, в воде или на суше, в самых разных уголках вселенной и, видимо, не утратили навыка в возведении наземных конструкций. Внимательно рассматривая архитектуру древних городов, запечатленную на барельефах а также того, по чьим пустынным лабиринтам бродили сейчас, мы были поражены одним любопытным совпадением, которое не смогли объяснить даже себе. На барельефах были хорошо видны кровли домов, в наше время проваленные и рассыпавшиеся, Взмывали к небу тонкие шпили, конусы с изящными флеронами, топорщились крыши в форме пирамид, а также плоских зубчатых дисков, обычно завершающих цилиндрические постройки. Все это мы уже видели раньше, подлетая к лагерю Лейка в зловещем, внушающем ужас мираже отбрасываемым мертвым городом, хотя такого облика, который мы созерцали тогда нашими несведущими глазами, у реального каменного лабиринта, укрывшегося за недосягаемыми хребтами безумия, не было уже тысячи или даже десятки тысяч лет. О жизни старцев под водой и позже, когда часть из них перекочевала на сушу, можно говорить бесконечно много. Те из них, что обитали на мелководье, видели с помощью глаз, которыми заканчивались пять головных щупалец. Они вояли. И могли писать при естественном освещении пером на водоотталкивающих вощеных таблицах. Те, что жили на дне океана, использовали для освещения любопытные фосфорицирующие организмы. Хотя при случае могли прибегать к специальному дублирующему зрение органу чувств призматическим ресничкам. Благодаря им старцы свободно ориентировались в темноте, их скульптура и графика странно изменились под влиянием особой техники химического покрытия, рассчитанной на сохранение эффекта фосфоресценции, но точно понять в чем дело мы не сумели. Эти позвоночные, так же как и бесконечное множество прочих живых организмов, животных и растений, тех кто обитает в море, на земле и в воздухе, возникли в процессе неконтролируемой эволюции клеток, созданных старцами, но со временем вышедших из-под их контроля. Они развивались себе понемногу, поскольку не мешали хозяевам планеты. Те, что вели себя беспокойнее, механически уничтожались. Любопытно, что в поздних декадентских произведениях скульпторы изобразили примитивное млекопитающее с неуклюжей походкой, которая земные старцы вывели не только из-за вкусного мяса, но и забавы ради, как домашнего зверька, в нем неуловимо просматривались черты будущих обезьяноподобных и человекообразных существ. В строительстве земных городов принимали участие огромные птеродактили, неизвестные доселе науки. Они поднимали на большую высоту камни для укладки башен. В том, что старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и смещения земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, ни один не сохранился. Эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые старцы приземлились на нашу планету в районе Антарктического океана, и похоже произошло это вскоре после того, как оторвалась часть материи, образовавшая Луну а на то место сместился Тихий океан. На одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета старцев всю землю покрывала вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от Антарктиды. Вырезанная на камне карта Показывало, что вокруг Южного полюса образовалось широкое кольцо суши. Старцы построили на ней свои первые экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались массы земли. Оторвавшиеся части материка сносила к северу, что подтверждало теории Тейлора, Вегенера и Джолли. Смещение пластов земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. Некоторые морские города были разрушены до основания. Но худшее еще предстояло пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формой оспеногов. Их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством ктулху. Они развязали жестокую войну, загнав старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон. К тому времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов, обе расы заключили мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху. За старцами же оставалось море и прежние владения. Стали возводиться новые города и самой величественной из них в Антарктике. Ибо эта земля, место первых поселений, стала считаться священной. И впредь Антарктика оставалась центром цивилизации старцев а города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. После, часть суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Рлай. Город из камня и все космические осьминоги в придачу. Так... Старцы вновь стали единственными хозяевами планеты. Правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени старцы заполонили всю планету. Их города равномерно распределились и на суше. И на дне морском. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машиной по боди несколько глубоких скважин в самых разных районах земли и проанализировать полученные данные. В течение веков шло закономерное переселение старцев из глубин моря на сушу. Этот процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. Второй причиной миграции стали трудности по выращиванию и удержанию в повиновении шагготов, без которых жизнь под водой, не могла продолжаться. С течением времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет создания жизни из неорганической материи, и старцам пришлось довольствоваться модификацией уже существующих форм. На суше у старцев не было никаких проблем с громадными, но исключительно послушными рептилиями. А вот размножавшиеся делением шаготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно. Старцы... Старцы всегда управляли шагготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены и органы. Теперь же у шагготов иногда появлялась способность самим преобразовывать свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шаготов вызывали у нас с Денфортом Глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом. Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы. И если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся 15 футам. Впрочем, очертания равно как и объем. Менялись у них постоянно Они то создавали себе То напротив уничтожали органы слуха зрения, речи Во всем подражая хозяевам Иногда непроизвольно А иногда выполняя команду 150 миллионов лет тому назад Где-то в середине перми Жаготы стали совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне старцы развязали против них настоящую войну, чтобы силой вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали картины той войны И особенно ужасное зрелище жертв Обезглавленных шаготами И выпачканных затем выделяемой ими слизью В конце концов Старцы прибегнув к мощному оружию Вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном уровнях Добились абсолютной победы. Барельефы отразили тот период, Когда сломленные шаготы Стали совсем ручными И покорились воле старцев Совсем как дикие мустанги запада Американским ковбоем. Во время бунта Шаготы доказали, что могут жить на суше, но новая способность никак не поощрялась. Трудности их содержания на земле значительно превосходили возможную пользу. В юрский период на старцев обрушились новые напасти, из космоса прилетели полчища мерзких тварей. Они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым панцирем, а также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов Северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлелись как МИГО или Снежные Люди, чтобы одержать верх над пришельцами. Старцы впервые за всю свою земную историю, совершив все положенные приготовления, поняли, что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных перелетов был полностью утрачен. В результате Миго вытеснили старцев с северных земель, и те понемногу вновь сбились в Антарктическом регионе своей земной колыбели. Все эти перемены не коснулись подводных владений старцев. Недоступных для завоевателей Даже на барельефах Бросалось в глаза Разительное отличие материальной субстанции Муиго Или потомков Ктулху От плоти старцев Первые Обладали способностью к структурным изменениям Умели перевоплощаться и вновь возвращать себе прежний облик. Все это было недоступно для старцев. По-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные свойства, Старцы являлись материальными существами И, следовательно, происходили Из известного пространственно-временного континуума В то время как о происхождении их врагов Можно было, затаив дыхание Строить самые немыслимые догадки Словом Нельзя отнести к чистому мифотворчеству разбросанные в легендах сведения об аномалии завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять и сами старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи. Ведь исторический престиж был у них своего рода пунктиком. Недаром в их каменных аналах не упоминались многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и величественными городами народы украсившие собой не одну легенду чередование геологических эпох и связанные с ним перемены были с поразительной яркостью представлены на резных картах и барельефах кое в чем Наши научные представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в правоте Тейлора, Вегенера и Джолли, Предположивших, что все континенты – суть части бывшего единого антарктического материка, оторвавшегося от него под действием мощных центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны повязкой поверхности земной мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также направлениями главнейших горных цепей. На картах, отобразивших Землю времен карбона, то есть 100 миллионов или более лет тому назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу, легендарную Валусию, обе Америки и Антарктику. На более поздних картах Материки были уже обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили 50 миллионов лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И, наконец, на самый поздний относящийся, видимо, к палеоцену. На этой карте очертания и расположение материков соответствовали нынешним. Только Аляска еще была соединена с Сибирию, Северная Америка через Гренландию с Европой, а Южная Америка... Через землю греяма с Антарктидой Карты времен Карбона Пестрели значками Говорившими, что каменные города старцев Покрывали весь земной шар От дна морского До изрытых ущельями горных районов Однако на последующих картах Ясно обозначился откат градостроительства К южным антарктическим районам Во времена же Плеоцена Как показывала последняя карта Города остались только в Антарктике Да на оконечности Южной Америки Севернее 50-й параллели южной широты Отсутствовали даже морские поселения. Интерес старцев к северным территориям, по-видимому, угас. Сократилась информация о них. Лишь изредка совершали теперь старцы разведывательные полеты на своих верообразных, перепончатых крыльях изучая очертания береговых линий. Потом наступило время грандиозных катаклизмов. Образовывались новые горные цепи, создавались континенты. Землю и дно океанов сотрясали конвульсии. И на месте разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых. Город построили вначале мело, недалеко от того места, где рухнул в развершуюся пропасть его предшественник превосходящей размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов почитали священным, ведь именно здесь впервые, тогда еще на морское дно, высадились их предки. Мы узнавали на барельефах, Некоторые характерные приметы города, в котором оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны. Так, что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось что в нем сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря. По прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу.